Такие разные, в целом разнообразные Каждый плывет сейчас Молча по кругу молча, Как черепахи в панцире в общем, психодиспансере Смотрим глаза в глаза Не видя друг друга Что же творится на планете Земля? Мы пассажиры одного корабля Можем уйти все на дно На планете Земля Мы пассажиры одна Уйти все на дно В венах скользит восстание Нервы дрожат в желании Нам не хватает сил победы Флага победы Флага победы Флага победы Флага победы